Удивительная особенность Афганистана в том, что все афганские войны, вне зависимости от времени и авторства, один в один по сюжету и последствиям повторяют первую афганскую. Весной 839 года 16-тысячная британская армия вторжения вошла в Афганистан через Баланский перевал. Ближе было бы через Хайберский перевал, но кашмирские сикхи воспротивились, хотя и продали 10 тысяч овец для провианта. Англичане вступили в Кандагар, а затем внезапным штурмом взяли хорошо укрепленную крепость Газни. После чего, собственно, военная часть кампании была завершена. Союзники Доста мухаммеда начали разбегаться, Кабул был взят без боя. Ловушка захлопнулась легко. «Звон денежных мешков и сверкание британских штыков вернули Шаху-Шуджаху трон, который он без этих помощников добывал бы долго и безуспешно». Джон Кае, британский историк, 1851 Особенность Афганистана, подтверждаемая всей историей – штыки очень мешают мешкам. Поскольку это был первый опыт, трудно осуждать англичан за то, что они не предполагали известных последствий. Характерно, что в первую афганскую Кабул отнюдь не казался такой дырой, как впоследствии. И для англичан выглядел уж точно гораздо привлекательнее Северной Индии. Британцы и двор Шаха-Шуджаха гуляют в Кабуле. Экзотическая обстановка и бодрящий климат призвали сюда жарких и пыльных равнин Индостана жены и даже детей офицеров английских войск. Процветали различные развлечения. Скачки, крикет, концерты, катание на коньках и особенно распутство и пьянство. В Афганистане тишь, как в Биршире в дни Даниловы. Все приводит меня к выводу, что в Афганистане удивительно спокойно. Уильям Макнактон, политический советник британской армии в Афганистане, 1851 «Молчаливое еще более пугающее продвижение России во всех направлениях стало теперь очевидным, и мы не знаем ни одной европейской или азиатской державы, в которую она не планирует осуществить вторжение». Международное обозрение, Лондон, 1840. Осенью 1839 года англичане получили известие о крахе экспедиции генерала Перовского в Хиву. Русские добрались лишь до заранее возведенных укреплений на реке Эмби и озере Чушка-Куль, затем двинулись к усть-урту, попали в снежные бури и вынуждены были повернуть назад, так и не встретившись с противником, без единого выстрела, потеряв пятую часть пятитысячного экспедиционного корпуса.